Так, наши все солдаты здоровы, полны сил. Только тут вот проблема в том, что король Ян Казимир опять тут бегает. Хочешь, со мной, повоевать, а? Хочешь, хочешь? Иди-ка сюда. Так, стойте. О, поговаривают. Да, да, да. Давай-ка, будем теперь сражаться до конца. Мы, конечно же. Так, держать позицию солдаты. Пехота. Держать позицию. Кавалерия, держать позицию. Все перемещайтесь к внешнему кольцу нашего Вагенбурга, нашего, нашего городка небольшого, импровизированного, конечно же. Ну, а король Ян Казимир получает пилюлю. Эх, ты сволочь. Ёппин, театр. Пусть сучи сын. На тебе. Суки, я. А. В атаку пехота, в атаку. Так, вместе с конежкой. Да. Иди сюда. Хорошо. Так. -с. Броситься на врага. Будем до последнего убийцы. Просто до последнего вздоха. Давайте, давайте, давайте. Стреляйте по ним. Так, прикрывайте меня. Стреляйте по ним. <свист> <свист> <свист> Ай, что за херня, а? Ну, давайте, атакуйте. Отлично. О, боже мой. О, да, черт возьми. Да, получай, король, Ян Казимир. Теперь ты у меня в плену. Я надеюсь на твое благо, на твое милосердие. Да, надеюсь на мое милосердие. Потому что у меня все перебиты, все убиты. Просто мясо у нас тут какое-то было только что. Фух, это реально достойно великих полководцев. То, что сейчас вы увидели. Отлично. Да, кстати, рыбку заберите там. Пож... Пожрите рыбку, я заберу всякие вещички. Мне нужны. Помятый берет. <связать> <связать> Ой, жесть. Жесть какая-то. Я думал, мы проиграли, кстати. Уже прям вообще жестко нас разнесли. Просто в ноль разнесли нас. Как я не знаю кого. Блин, Там надо восстановиться. Капец, без сарабу, как тяжело. Все побитые, все убитые. Блин, капец. Едем в Люблин, заезжаем, слава богу, в этот город. Я думаю, мы даже, может, и не доедем, потому что нас вообще просто разбили в ноль. Так, э -э -э. ну здесь мы, конечно, продать ничего не сможем, кроме разве что порох, наверное. Так, так, так. А какие товары здесь есть? Есть пиво, есть инструменты, есть полотно. Кстати, где полотно-то продать можно нормально? Сейчас узнаем у здешних торговцев. Ага, мы узнаем, блин. Да, у меня же там все валяются дохлые, надо остановиться, отдохнуть. Останавливаемся, восстанавливаемся, отдыхаем целый день. На это тратим. Так. Глубокая ночь, рассвет. Ну все ж, наверное, уже восстановился кто-то. Да, у нас все почти восстановились. Ну, основные герои имею в виду. Так что можно узнать насчет здешних цен. Так. Инструменты в Азак Кале можно продать очень неплохо. Пиво можно продать в Бахчисарайе неплохо. Так, шитиная одежда, Акерман, да? Так. Инструменты в Азакале продаются неплохо. В Азакале. У нас тут все забито просто. Вот в чем проблема. Хм. Ну, не знаю, не знаю даже. А... Да. Подадим давайте-ка, короче, вот это все это забираю. Поехали отсюда на юг В Азак Кале Надеюсь, никого мы не встретим, кто на нас нападет Так, идите нахрен, не нападайте на меня Мне надо на юг Так, не, у меня не догонит. Да меня тоже не догонишь, иди к черт. Свалили отсюда ублюдки. Нифига, сколько у них людей! Сколько, сколько! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте, давайте, заезжайте в Крым. Заезжайте в Крым, я сказал. Мы можем сейчас их, в принципе, завалить и забрать людей. Как раз установлю свою численность воинов. Так, не, не, не, не, не, ты не уйдешь, ты не уйдешь, я уже даже сохранюсь, потому что чтобы тебя догнать точно. Отлично. Идите сюда, ублюдки, выродки конченые какие-то турецкие, идите сюда. Понабрали понятное дело, блин, рабов. Сейчас вы поплатитесь за то, что тут совершали набеги. Минус один. Забегаем, ребята! Убей их всех! Че ты там прикрываешься своим щитом сразу? Готовченка. Фух, сколько я освободил сейчас людей, прям дофига-при-дофига. Конечно, я всех брать не буду, но частично можно взять. Алибардистов давайте-ка возьмем еще. Чуток. Ополчение Скопьон, Посадский Стрелец. Боевой Холоп не нужен, Галута не нужна, Джура не нужен. Вот этот нужен мне. Ну и все, выходит в принципе. Можно еще Мурзачамбу в принципе приобрести, хотя... Ну давайте Мурзачамбу возьму. И возьму еще наемных алибордистов чутка. Все, численность мы свою восстановили. А, нет, отдам. Вот, пускай 34 нормально будет. Численность свою восстановил. Плюс убил этих сволочей. Так, ну чтобы их часарая прямо перед нами. На рыночную площадь идем. И что мы тут видим? Прямо скажем, я совсем другое хотел увидеть. Глиняные вот эти кувшины. Где лучше всего продать-то? Я что-то не пойму. Так, Ревель. Порох тут купить и продать в ревеле, это принесет вам 152 всего лишь в Акермане. А, Керман где это? А, керман это вот. Нет, это за коле. А керман вот там, а. Может давайте заглянем в кафу. Может быть, тут недалеко прям можно проехать и уже взять и продать. Да нет, ни хрена подобного. Вообще. Тут, может быть, разве что пойдет неплохо инструменты, да. Инструменты здесь неплохо идут. Плюс растительное масло тоже, кстати. Так. Угу. Ну, все, продам уже давайте. Чтобы не ездить туда-сюда с этим товаром. Так, глиняную удварь закуплю. Почти что, чтобы можно было узнать, хоть где ее можно продать-то нормально, более-менее. Так, растительное масло здесь и продать в Пскове, но это далеко. Изделие из кожи, купить железо. Хм. Что-то мне так и не рассказали насчет кувшинов. Что-то интересное. Так, шерстяная одежда. Тюн, Давайте вот это все куплю. И поехали в сторону тогда Аккермана, наверное, Перекопа. Так. Растительное масло тут можно продать. В принципе, нормально. Ну, а с рыбкой я что-то даже не пойму, где ее вообще продать нормально. Можно пока что-то нигде нормально. Я не, не увидел нормальных цен. Таких приемлемых. Так, заезжаем давайте-ка в Казикермен. А, тут у нас порох есть. Кстати, глиня утварь здесь вот, нормальная цена. Ну, удовлетворительная, я бы сказал. Нормальная, но более-менее. Так, и можно, кстати, железо здесь по хорошей цене продать. Хорошо. Так. Узнать здешние цены. Что там по поводу цен? Запорожское скобило Королевства Швеции. Ну, воюйте, ради бога. А, так, изделие из кожи продать в Азаккале будет дороже. Так, Рига, порох, соль чернигов. Порох продать в Риге, да? Ну, я не знаю, мне кажется, вообще в любом месте порох очень хорошая цена. И соль тоже, в принципе. Давайте закупимся. Этим. Ну и поехали. Поехали в Акерман. Я хотел туда съездить, так что едем в Акерман. Такс, такс, такс, такс, такс. Да блин, тут порох тоже есть. И тут еще, кстати, дешевле соль. Вот это жестко. Жесткий обман, жесткий обман. Голубой туман. Поехали в каменец. Я надеюсь, что там будут приемлемые цены. И что тут? Да, порох очень хорошая цена. На порох очень хорошая цена. Еще продадим один. Так, тут есть соль. Ну, соль, правда, да. Цена тоже так себе. Меха, инструменты вот есть. А, подождите-ка. Я ж могу ему отдать порох. Забирай свой порох. А, у меня типа уже места не хватает. Понятно. Так, ну сейчас вот здесь еще отдадим. Так. И здесь. Да блин. Все, уже нет что ли денег нифига? Что ж такие бомжи-то, а? Ого, глиняный утверс, почем у вас? Уходит приобретаю тогда инструменты, порох отдаю. Так, ну и все, можно, наверное, ехать дальше. Ну еще тютюн. Давай-ка. Хотя не знаю. Нет, наверное, не будем отдавать. Под От полотно можно было бы, в принципе. Так, ну у меня уже просто товаров очень много всяких разных. Рыбу у меня уже люди сами сожрали. Так что мы остались без рыбы, по сути. Так, у нас тут есть недалеко Краков. А вот слушайте, а что, вот почем можно купить что-нибудь где-то? Точнее, продать. Блин, не туда зашел. Рыночную площадь, да, цену узнать, вот. Такс. Зикерми, пиво можно продать нормально. А, пиво точно можно продать хорошо. процентов. Ладно, возьмем тогда пивко еще. Так. Ну и поехали в сторону Кракова, наверное, куда-нибудь туда. Так, Что тут у вас пармим? Бунтарист 41, офигеть Откуда вас столько наплодилось Жесть какая-то Так, ну там, блин, вот Конечно было бы классно их догнать, но это невозможно Давай, Прорываемся силой Так, а где еще один? Двое, что ли, такое? Нифига, где-то еще один. Может, он был в начале, я его не увидел. Ага, точно, он был в начале. Чё ты Крутишь-вертишь башкой своей. На, просто. На голову прыгай, на-на. Так, че, давайте, пропускайте меня. Рыночная площадь. У, сколько инструментов. Соль. Соль, забирайте соль. Я вам продам еще полотно, порох. А, блин, порох я, кстати, забыл продать. И а я... <coughs> нифига кстати, сколько пива. Ладно, беру инструменты, беру еще краски и все, уже места нет. Ладно. Тогда поехали в другой город, например, в Люблин, или в Львов, или в Дубинский замок, наверное. Так, сохранимся на всякий пожарный. Блин, офигеть, меня тогда вот подрали, да, хорошо? Вот когда вредущее сражение было с поляками, вообще прям, ну, жестко они меня побили. Хорошо, что я выжил после этого. Такс. такс, такс, что тут у нас? Пиво вообще по 25 продают. Просто разливает тут певцо везде. Да блин, у них все дешево. Вообще все. Даже чуть, -чуть дешевый получается. Ну, единственная соль можно продать, в принципе, фиг с ними. Забирайте. Копченую рыбу тоже забирайте. А это все я оставлю себе. М -м -м, пиво тоже я заберу. Тогда инструменты я заберу. Изделия с кожи я тоже заберу. Поехали в соседний город какой-нибудь, в Минск, например. Так, там кто-то за мной побежал. Кто это был? Ой, что-то там прям очень много людей. Нет, извиняйте, ребята, я с вами дружить не хочу. Вы мне не нравитесь. Да блин, да что за хрень-то? Везде что-то дешевое как-то продается теперь. Единственное, да, изделие из кожи нормально так. Пошли. Краски, ну, более-менее изделие из кожи тоже отдадим все полностью. Так. Узнать здешние цены. Такс, такс, такс. А, кстати, вот интересно, где можно узнать вот эту всю информацию, которая здесь предоставлена мне? Вазак Колес, купить здесь и продать вазак коле, одежда, пиво в барче нормально будет идти. Это, наверное, это в отчетах, я так понимаю. Или нет, в задании, летопись, наверное. Сообщение. Нет. Чего? Один из ваших пленников, король Ян Казимир, сбежал? Какого хрена, как он сбежал Ты твою мать, сука, охренеть, вот это да, я его взял, захватил, так прям жестко получил по щаму, а потом бац, он просто сбегает, великолепно просто, 10 из 10, реалистичность просто ощущается, жесть какая-то. Ладно, бежим тогда, давайте-ка в другой город какой-нибудь, например, в Литский замок. Нет, вы Вильню тогда, наверное, потому что около Литского замка, наверное, толпа бичуганов стоит, да? Или нет, никого тут нет? Ну ладно. Рыночная площадь. Что тут у нас? Нет, все очень дешево. Все очень уйдет дешево. Вот почем здесь, где-нибудь рядом хоть нормальные инструменты стоить должны? Так, инструменты в Чернигове можно продать за 210 аж. Угу. В Чернигове? Ну, Чернигов далековато, по-моему, да? Угу. Хотя, подождите, не, не, подожди, б -ж -б -ж -ж. возвращаемся. Откуда я выехал-то? Из Литского замка. Я заберу эти инструменты. И растительное масло я тоже заберу. Соответственно, полотно тоже заберу. Пиво, пиво, только одну бочку заберу. Все, поехали отсюда, в Чернигов. у нас город Чернигов. Порох. Ого, сколько пороха. И пив вас тут пойдет прям вообще классно. И растительное масло, и полотно. В общем-то тут прям рынок сбытый, я смотрю, прекрасный получается. Так, продаем почти все тогда. Давайте-ка. Я куплю тем временем порох. И титюн возьму тоже. Ну и в таком случае, хотя нет вино, тут честно говоря, цена так себе. Мед, по-моему, тоже так себе цена. Так что давайте я верну часть того, что я уже успел продать. Так, я обращусь к другому торговцу. Набери, бери. Ой, что ты <с> дофигасен отдал, он уже все сказал. Ой, спасибо большое, я уже, блин, разбогател в кавычках. Так, тут все тоже сбываем. Но там уже на самом деле я в убыток скорее продаю, да, поэтому можно часть вернуть обратно. Часть потом продать как-нибудь. Где-нибудь другому продавцу. Я мог бы что-то еще взять, наверное, да? Ну-ка, узнаешь здесь цены. Мед кто-то вообще любит есть. Столько меда жестко. В Черкаске за 201 серьезно. Мед в Азак-Калеза 86 пойдет. Хм. Черкасский. Ну, Черкас... А, Черкассы, Черкасск, Блин, вот, кстати, это разные города. Я вот думал, почему-то, что это одинаково. Ну, давайте возьму тогда... Верну, что ли, свой, тогда свои инструменты. И возьму мед, куплю. Медок. Так, медок мы взяли. М так, медок мы взяли, ну и все в таком случае. Надо поговорить вообще с моими персами, кстати. Так, Федот, а, нет, навыки, кстати. А, ну да, у тебя навыки я оставлял специально. Я тебе хотел взять прикинуть какие-нибудь новые сапоги. А, ну особо большой пользы нет, ну ладно. Тогда Елисей, так давай поговорим о твоих сапогах. Блин, у тебя и так сапоги лучше. Вот это да, отцепишь. Цепиши еще лучше, сапоги. Ё-моё. Вот это я, конечно, лоханулся. То есть эти сапоги вообще нафиг не нужны. Выбросить их к чертям собачьим. Ну давайте я Морин тоже продам. Саблю тоже продам. Палец я оставлю. Перчатки надо было кому-то давно уже даровать. Я что-то как-то забыл об этом. Сбалансированная сабля. Так, это отдаем. Продаем. Поговорю. Опять-таки с Елисеем, например. У тебя сабля сколько? 25, а у меня вот есть 27. Лови. Так, плюс тебе перчатки дам. Хорошо. Цепишь. Что у тебя там за оружие было рукопашное? 24. Вот тогда тебе сабля на 25. Ну и все. Это я уже возьму, продам нафиг. Уже не буду никому передавать там по 10 раз. Кстати, толстая кераса неплохая. Неплохая кираса, должен сказать. Тюкальна, пенька. Ну, что-то, да, товары очень дорогие, получается. Едем давайте-ка в Переослав, например. Может быть, сейчас здесь можем продать по-нормальному. Так. О, инструменты тут пойдут на ура. Ну да, правда, тут всего пару раз, и можно еще порох продать заодно. Вот это классно. Порох накинули ему. Этому городу плюс забираем краску, давайте. Ну, хотя, подождите, да. Можно узнать здешние цены. Вот интересно, кому венцо и краски достанутся. Могут. Так, тетюн вино можно в Варшаву. Краски в Ригу. Ну, нет, это слишком далеко. А инструменты можно еще по более интересной цене продать. Я вообще, честно говоря, даже не представляю, по какой цене тогда там можно продать. А, если тут вот сколько стоит... Так, ладно, продадим давайте еще что-нибудь. Например, мед можно продать. Хотя нет, подождите, мед, по-моему, лучше всего, да, в той территории. Ладно, продадим просто порох. Забирайте порох. Забирайте также пиво. Ну и все, погнали тогда. Дальше, на юг. Черкаск. Черкаск, Черкаск уже совсем рядом. Так, и мы доезжаем до города. Продаем. Что мы здесь... Вообще про закали говорилось, да? Так что можно здесь, например, железо закупить. И... Я не знаю, что еще. Краски нет, наверное. Ладно, возьму краски. Узнать здешние цены. Ну-ка. И что мне скажут сейчас? Специи в Львове. Пникав в Казикермени. Порох здесь и продать в Пскове. 25, серьезно. Чего вы меня смешите? Вазакали по 19 аж будет продаваться. Так. Ну, пока что мне вообще в Азакале надо приехать, потому что у меня там в товаров-то дофига, блин. Uh, нет, не дадут мне, похоже, на рыночную площадь зайти. Меня тут атакуют. Изи каточка, иди сюда. Да ладно, я тоже косой. Вау! Ты откуда взялся, бомж? Какой-то из, из канала выскочил, какой-то бомжара. Ну ладно, в общем-то мы их всех избили, я получил денежки халявные. Хорошо. А, захожу на рыночную площадь и что я тут вижу? Ну да, инструменты тут по добротной цене продаются. Сразу заметно. Можно еще железо, кстати, закупить. А, так, и порох, кстати. Порох, порох. 100% порох надо еще закупить. А, так, вы получите. Блин, ну бархат что-то вообще, какой-то цены бешеные. Нет, 100% нет.